Стоять, бражник. Или бражник. Давай. Стоять. Это Сейчас теперь твой поднимем. конец, супер шанс. У тебя вот это... Осталось я там где-то 2 минуты, да. Это знак, Погай. то, что тебе пора отдавать свой талисман. У типа тебя 9 минут осталось. Уже тик-так время. Тик-так. <связывая> Все, ты попался. Пора... Заканчивать с тобой. Ты не зляшься. Мистер Бак, что будем с ним делать? Ну, у меня есть идея. Он я сейчас, я вас... Зажмите его в углу. Зажимаем, зажимаем, зажимаем. Держите его в углу. Где он? Вас четверо, мне пора надо кое-что сделать. Забирайте его. А, вот. Отойдите, отойдите, отойдите. Он пропал, па павлин пропал. Он вот это э, снял. Веном, бражник, бражник. держи. Веном. Э -э -э бери, бери, Талисман Павлины. На. Вставай, Опа. Павлины? А теперь снимем брошь. Трорь. Отойдите. Эх. Опа. Что? Крис? На. Крис? Снять Веном. Боже мой. Боже мой. Да Отведите это этого ребенка. Это я один шок. Отвали. Пошел отсюда Мираж. тебя. Я, я, я Веном. Ай, больно. Вообще, так, все, уходите, уходим. Отведите его домой, я а, убираю веном. Так, а мне пора идти. Я, я, Отведите я, его, я, успокойте я его. Подам, и успокойте его. Рассказывай. Рассказывай, говори еще больше. Такое вот. Б мне, тебе, кстати, если б, если б тебе было больше 18 лет, у меня в моем щите есть вот эти типа три скихи. Детрансформация. Быть, трикс. Детрансформация. Детрансформация. Поешь, Рик. Капец. Нуру, Дукс. Нуру, Дусу, привет. Как я давно. Нуру, мы тебя освободили. Теперь Ой, ты свободен. Да. Привет, привет. Слышал, Бражнику победили. <свят> а, ай, <у> ай, <Айла? свят> Это я помогла Бражнику победить. Ай, Но так, это, а теперь... Я лучшая, я лучшая подруга Адриана, я к нему гостем. Так, бр Ты не такая лучшая подруга Адриана, ты куда это пошла? И, блин, куда ты пошла, побежала, недоделанная. И где она? Она наверху идет. Она Привет. в его комнате. Она на... А Диана? где она? она пропала. Ну и слава богу. А куда она пополнится собак? Куда им собак? А куда ты Лайва пропала? Я не помню. Что ты, находишься? Тебе, здари, вообще? Ты, находишься? А? ты вообще уже? Ты вообще уже. А, Привет, что? иди сюда. Ты, типа, Лайва... Тут Лайва пришла. А давай талисман. То есть, не Клайва, а вот это, а давай талисман. А зачем? А давай, мы победили Бражника, и теперь да. нет смысла хранить быть, чтобы у вас были они. я ну, оттираюсь от тебя. Эй, как было прикольно у нас мининг ван находиться. Видно. Я Очень пока оставлю. Интересные и сюжета. Рикс. Да? Давай лапу. Интересные повороты сюжета. Нужно проследить. Может быть, что-то я об этом и выяснила. Писичка. Лиса. Что ты там делаешь? Следи, чтобы за мной никто не следил, ты у меня будешь как под прикрытием. Да я что знаю, где ты. В любом случае, следи за новенькой, которая приехала. Так, талисман. Я, я ее вижу, да. я, я ее вижу. Она... она не приехала, она в саду была раньше. Нет, подожди, она куда-то... Она исчезает. Я не понимаю, где она. Как я ее только исчезает? что видела. Слушай, Лиса, как она вообще исчезает здесь? Так она с человеком, но братника под Дикой победили? По новостям вот это было. Я просто профессиональная лгунья. Я э знаю, что э э э э э сказал бы очень грубей, но не хочу. Я приличный. Интересно, может быть это ему кажется, или у нее шизофрения, или как он тебя слышит, тут просто интересно. походу у шизофрения. Привет. Ладно, ему, наверное, кажется. Ладно, давай, надо, Трикс. Но Сейчас мы победили праздника, поэтому Трикс, теперь вам не нужны Камни чудес. <говорил> <говорил> да, было весело. Ты ты а, до свидания, мистер Бак, я вижу ее. Она возле моего дома ходит. Да? Ты что тут делаешь? Вот, спасибо. Уди. Мне вопрос, ты зачем ты сказал, мистер Бак? Бак? Я мистер Бага зову, видишь, я тут застрял. А зачем ты я не могу. Возле моего дома? Так просто, чтобы ты. Уйди вообще возле моего дома. Ушла от моего. Так. Дом. Мистер Бак, помоги. Я тут застрял. Иди сюда. Вы за мной я суд, потом вы так, валяй отсюда, отойди. Буй, буй, буй, буй, буй, буй, буй, да что? Талисман. Он не а, да? Ну, Ах, все, ты миссия ты закончена, ты ты... мы справились, с бражником, поэтому давай Талисман. Пока, Трикс. Ну, это были славные времена. Так. Чего ты там смотришь, а? Смогу ли я прожить? А, да, что, Вика? Здравствуйте, мастер. Да, я тоже Мастер, вы забрали талисманы у других? Давайте. Так, это новенькая, реально какая-то неадекватная, а, значит... А талисман Банникса мы 2. потеряли, она значит у меня она еще есть одна миссия да, забрать я, талисман, ну, найти талисман Банникса. Она все это время нас видела. Ой, мистер Бак, привет. Ай-ай. Смущено, это да <свяк> Какое-то неснежное настроение вообще, угу. Трансформация. Радует, как тогда. Так... Вот это тоже так, надо не, я лопату, чтобы Потому что, потому что это надо откласть. Пойду поздравить с друзьями. Ты какого фига сделаешь? Ага. Привет, Может, хотя бы что тебе надо? пришла. И что пришла? но поздоровалась Все, дверь открыта, уходи. Что? Можно Что? Ничего не пить с моими родителями. Тоже тебе советую следа Сва... Сли... слететь с моего дома. Это не вот твоего родителей. Так что пошел брызг? Слышь, Лайла, ты не наглей. Офигела. Все, не смей сходить вообще на второй этаж. С... С... Сабин уля, бежает. И ко мне в комнату не смей заходить. Прошла. А ты сейчас... Ладно, мне показалось, боже мой. <связать> так, сейчас мне надо что-то сделать, а потом... что нам ничего не радует. О, там друзья, у нас <связать> попает что-то снег, играть снежки. А? Это тоже пора, надо закрывать Я уже. Раз уже. Умыться надо сходить. Кто может потом положить уже? Ой. О -о -о. Всё. Так, выгляжу хорошо. Ня. Так, все пойду в комнату. О. Э дай мне снежки. А ты попробуй. Так. А это ли? надо сюда. Опа, потом сломалась. То есть сюда, это сюда. Маленькая, на до сих пор как-то грустно Она... раньше у меня было как так. блин теперь без вражника рожни... как-то скучно а от бражника можно Побежь? было побегать а теперь что? Нету никаких вообще супергерои куда-то разбежались пойду я на улицу а что да. ты делаешь в моей комнате? Я же тебе сказал, не заходить! Я к тебе спросить, какой американский чай, который твои родители привезли в сентябрьке? На втором тайники? этаже. мою а, комнату не смей входить. Это третий да, да. этаж. Да, сейчас включай. Где же тут американский чай? Так, а я ну, пойду пока все. на улицу. Ай. Тут. О, привет! Да. Вы чё тут все скопали? Да, мы снежки да. играем. Хоть... У нас я... всех а чё, у всех что-то настроения нет. А что? случилось с родителям? Адриан, подпишись американский чай. Тедди свое Ой, украшение а что, потерял. У одна... меня просто, не знаю, не выспался, что ли. Ага. Может, вы тут снег убираете? Все равно скоро выпадет. Что это? равно заняться нечем. Как-то угу. вот это брачника нет вообще. Можно было хотя бы поубегать под него. Так. А, ой, ладно. Пусть пока там что-то служит. Что? Не знаю, наверное, да. А, О, идет. Вика идет. Но, но у меня сюда. есть интересы железные палки. Все. Так, здесь что. Я у меня? сейчас тоже ну, посмотрю, чтобы лопату сделать. Это тоже сюда надо переложить. О, Вика, Это ты где шапку... Так. Так, у меня есть только мотыги. Так, что вот. у меня здесь? Ничего. Ну, тогда пойду спать. У меня нету шапки. У меня вообще дома ничего нету. У меня максимум там бутылка Pepsi стоит. А, подожди. Нет, так не работаю. На, на, на, на, на. Давайте mm. в догонялки. Mm. А, да. Давайте. Сюда, Вика. Вика водит. Mm. А, так, надо ходить. закончить с шкатулкой. Ай, я здесь хочу уша погреб. Этот я, я уже болотался. точно не засуну. Иди сюда, вот. А тоже. сюда, так, ты. Прощаемся ты сприн... к вами, извините, но не это так будет лучше для всех. Не, не бри, это Флинди водит, это плейди, это он. Все, пока здесь полежи, а это месте никто пока ничего не знает. Все, можем идти гулять. Я вас догнать не Нет. могу. Нет, так, не не не эти мне не не не не что не не не что не не Интересно. Не, вот какие-то подлинные. Чуть. Так, тики, ну, тики, тики. Надеюсь, надеюсь, лед крепкий. Тики. Да, надеюсь. Прости. Лёд, да. Но... Крепче. Миссия наша закончена и пока. Привет. Дико бики ну, не честно. Это честно. Ладно. А что ты за мной то бежишь? Почему не за Викой? Ты просто бежишь. Петика. А что ты там делаешь? Ну, а. что тут разбегались, по-моему, дома? А? Да, мы загонялись. Сна. Ой, ждите за... Ну, что он так сюда там бережно так клал вот эту коробочку ну, интересно какие-то странные украшения похожи на какие-то ювелирочку. ручку да, так ничего, примеру, ничего не случилось Идея. что это такое летающее создание трикс что за трикс трикс а дать плату да. Этот костюмчик не нравится. Присмотрю. Элеметические украшения? Это ведь те самые талисманы. Точно, я про них слышала. В новостях. А, талисманы иллюзии. наконец нет. Так понятно, почему он так бережно. А Сторон что? Векон, это... Это нет. Нет. Итак, сейчас только... Что это за леса было? Подожди, откуда Вы видели идти? эту лесу? Подожди, Тут, это, это, это, это, это другая Алиса. Это другая Алиса, это, леса. это другая. не та, которая была. Смотри, так, а, я сейчас придумаю. Это, это мужчина был с другой лицом. Вижу, мистер Бак. Там, мистер, там мужчина. Боже не работает. Блин. Это срочно. Привет! Да, алё, алё, я на связи. Алё, алё, мистер ты жалели... Да, жена, у меня что украли что шкатулку. Какая-то лиса была только же другая. Вот смотри видео, видео. Прекрасно, блин. Шкоплини. Да, какая-то странная лица. А что это за лица? Олег, это И иллюзия, лица? ребят. Уничтожь да? Что? Это да? на беспологу. Давай, давай, давай. давай. Ну, не заходите. Теперь а, ну, у меня есть камни, а,